Всем привет, дорогие друзья! Всем кто сегодня здесь с нами в эфире всем, кто стоит с нами на связи здесь да. Я приветствую категорически всех. Попробуйте отгадать, в каком городе мы едем, пожалуйста. Есть предположение, есть предположение, где мы едем. С номера машин пальцем закрой, чтобы не было видно. Вот так, есть предположение? Челяба, все если вы угадали. Мы сейчас с вами попробуем связаться вместе, выйти на связь, войти в эфир, прямой эфир. Возвращается наша... Безумная, бешеная рубрика «Говори, говори, но почему же ты молчишь?» И мы ожидаем подключения. Подключение. Пока можете познакомиться... с. Мясом, э -э который покинул этот город. Можете познакомиться, это мой агент, у него погонял йод. Знаете, почему йод? Потому что он йод Петр. еще как где вы скидываются рекламу да ладно типа занимает баннер пишут круто кстати ребят всем Я сейчас подъедем поближе рекламный пост в челябинске 10 октября пожалуйста максимиллион замечательная площадка концерт каста приходите все и 18-го Кармел выступает там. Супер. Итак, наша программа «Говори, говорит ну почему ты молчишь?» Где мы случайным образом выбираем человека, с которым мы выходим в прямой эфир. Йоу! Йоу-йоут! Йоу-йоут! Йо, йо. Сейчас чувствую. Нет, чум чу, меня накрывает. Я готов ворваться. Надо. Это безумно от бешенства Я здесь, а. Сейчас шипа дай бит, бит разорвись ну ты моё шипа я не могу еще пусть я буду второй сеанс так выбираем выходим выйти в прямой эфир фантастик так нет, дальше. Ищем, кого еще выйти прямой эфир. В Челябинске просто супер дороги. Не, правда, сделали центр, выложили, да, ведь? Чем вот Супер дороги. Так, ожидаем. ВИЛИАСОВ 86 прямой, эфир, 86, прямой эфир. Тебе сколько лет, Малец? Мне 13. Где ты живешь, Город, скажи. Ты живешь? Город скажи. Город Торск, Оримбургская область. Сорска? Сорска? Да. Там жестко. Жёстко? Очень. Паль... Не, не так паль... закрой так пальчиком не лицо, это, так пальчиком это... это в лицо. модно, но не Там прикольно. Модно, но не... Ты Взрослый, дядька, покажи. Взрослый, дядька, покажи. Чем живет Орск? Чем скажи? живет Орск? Скажи? В эти дни. О чем Болтают и болтает? Чем живет? Хоккеем? Хоккеем. Хоккеем? Да. Ты, ты, ты, гоняешься ты, коньках? Ты, ты, ты гоняешься на Оньках? Ты гоняешься на О Да. Как команда называется своя? Как команда называется Южный Урал, город Торск. А та команда называется? А, таком... да, а есть это? Да. Есть это? Да, Вот, смотри, это Алексей. Он профессиональный знаток, какие он Выли. знает. Ты можешь Выли. задать ему... Ты можешь Да, я знаю. Стас Еврушин. Привет. Да, Стас, да и... это Стас <coughs> Извиняйтесь. Это, это Стас Матрушин. <связывается> это Стас Матрушин он стирает. За... Привет, друзья. Всем большое привет. <связывается> Хорошего хоккейра. Йод, да. вот, как тебя так вырвали, что ты <связывается> Стас Хирушин. Потому что у Кузи один только друг настоящий. Стас Матрушин. Стас, братан, ты не против, что мы Карамана будем называть, ватрушкин? Ватрушин. <свят> так, мы продолжаем нашу программу. Говори, говори, почему, почему же ты молчишь? Вот меня знаешь, чуть, -чуть больше себя пугает. Мужчина в на заднем сиденье. Просто <свят> <свят> <свят> <свят> Да сегодня у... все болельщики ЦСКА... А вот, Истинные. Ты, Усы, твоего, надежды. Усы надежды. Усы надежды оделись сегодня. Все болеем за ЦСКА, ребята. Всегда будет первым. Вот, ребят, еще напоминаю про концерт Стаса. Стаса. 6 ноября мой учитель выступает. так Присоединяемся, ребят. Итак, а вот. В прямой эфир выводим сейчас. Анварни. Вводим на концерт, пока, может отклонил. Дальше продолжаем. Есть. У вас серьезная компашка, конечно, пишет некто Толя Лебедь. Бибикай, товарищ, потому что он едет на, на концерт. Почему ты опаздываешь на концерт, скажи? Я спешу на концерт. Ты опаздываешь, потому что мы спешим, а ты опаздываешь. Не, он еще успевает. Как тебя зовут? Можешь передать привет в прямом эфире. Все, мы тебя обнимаем. Счастливо, удачи, брат. Алло. Ты нам трубы показываешь, что Интересный прямой эфир. Хорошо, удаляем. Итак, продолжаем, ребят. Сенсационное включение Наша программы. Говори, говори, ну почему ты молчишь. Дима Котч. 10, что-то там еще. Мы выходим. Переверни камеру, Дим. Все, отключился. Трусишка отключился. Зайка Кто-то видел Киевстонера. Ребята, кто-то... Цинкните к Киевстонеру, чтобы вышел на связь, а? Вот, с Кыргызстаном. Мы сейчас выйдем на, на прямую связь с Кыргызстаном. Не уходите из комментариев так. Тихо. Почему нельзя вместе с ним на связь выйти? Роман. А, сейчас, погоди. Все. Же. Все. Выйти в прямой эфир. Заур, выходим с того прямой эфир. Заур, ты кидаешь заявку? У тебя поверни, поверни камеру. Поверни камеру, все понятно. Заур кидал заявку и не боится повернуть. Как? Давайте Толь, с ли лебедем свяжемся, да? Ребят, сейчас мы со спортивным комментатором выйдем в эфир с профессиональным, с Анатолием Лебедев. Представить. Бутырка выступает. Концерт бутырки. Ну здравствуй, Толик. Ну, здравствуйте, ожидаешь, ребят. Здравствуйте. Скажи, чего ты ожидаешь от сегодняшнего матча, Толик? Скажи честно. Я только что, кстати, клуб, смотрел. Молодец. Скажи, за какой футбольный клуб ты болеешь, Толик, Скажи, пожалуйста. Ребята, я боюсь, у меня сразу отключить и все, и как бы это... Денис, ну, да? Все знают, что за порта. Все знают, что за всех. Что этот полеглот. Толь, твои на сегодняшний матч, на сегодняшний матч твои ожидания. Хорошая игра, что я могу сказать. Интересно будет посмотреть. Будь смелее, Анатолий. Будь смелее. Не, ну, если очень смело, то мне кажется, ну, ребята, как бы, ну, ну предстоит, как бы, просто предстоит, понимаете? Да? Ну, да, буд, ну ты, я буду болеть. Ты можешь поставить, Толик, ты можешь сделать мужской поступок и просто на, на ЦСКА поставить бабу? Чуть-чуть хотя бы. Я очень плохо слышу тебя, короче, опять, блядь, какая-то хуйня. Толик, можешь завершить мужской поступок и, и поставить на ЦСК денег сегодня, чтобы ЦСК выиграл. Могу? В <свес> <свес> <свес> это вам нет цены. Толь, <свес> <свес> что ты Я вас не пил, слышу там. вообще, вы понимаете это, нет? Да, да, да. Так, сейчас мы вот Зададим вопросы В прямом эфире можете задать вопросы Да. Ты можешь задать Вась, прямой вопрос? Прямой вопрос? Если Жанч за Ростов топил, а сейчас за ЦСК топишь. Это кто, кто тебе это сказал? Ну, это много кто говорил. А, много кто говорит. Ну кто говорит? Или ты, или ты, ты просто делаешь, на, ты на диване, на, на диване по, поковыривайся в пупке, по решил просто подкинуть этот сам. Ну кто говорил, Старик? С кем, с, кем я, с кем я болел, скажи просто. Кто рядом со мной был? На трибуне, нашей зе кто был? Хоть одного человека назови, чтобы я в курсе был. То есть такого не было, да, ты хочешь сказать? Какого такого? Чего? Ну, ты не топил за Ростов. Я за свой город топлю за Ростов, да. За футбольный клуб не топил, я спрашиваю. Старик, я никогда не топил за Ростов, за, как за футбольный клуб. Хорошо, а по пенсионной реформе почему ты такие э, выводы сделал? Чисто... Если ты, если ты сейчас возьмешь калькулятор и немного потратишь своего времени, ты поймешь, что по-другому невозможно уже поступить, к сожалению или к счастью. Или ты, просто, или ты просто поддерживаешь модную тенденцию, что это просто плохо и все. Очевидно, что это плохо, что э, позднее, поздний выход на пенсию у людей пожилого возраста, это, конечно, не хорошо. чисто математически это невозможно будет сделать по-другому. Потрать немного времени. С калькулятором и посчитай, сколько работающих людей останется через пять лет в России и скольким нужно будет обеспечивать пенсионные, и скольким нужно будет обеспечивать пенсионный фонд. Потрать время немного. Это точно такой же вопрос, Но, как с Кубом Ростов. Деньги... Потрать, потрат а немного а если времени это правда, что эти все деньги были украдены государством, и теперь просто простому народу приходится действительно отгребать за это все. Деньги профукали, старик. Тебе же очевидно это или нет? Но деньги делись куда-то еще их просто и других вариантов нет это как это как дома вот ты, у тебя жена есть не нет слава богу слава богу ну вот мама есть папы? мама умерла нет отец есть а отец что еще? есть что отец ну, есть, вот смотри, у ну вот смотри вот тебя задерживает тебя милиция и приходится весь семейный бюджет отдать на на то чтобы тебя откупить от милиции. И ты потом приходишь, говоришь, я хочу новые кроссовки. Они говорят, сынок, ну... Я не знаю, мне такого не было, чтобы я приходил и говорил. Я же должен, я же должен а во что-то обуваться. Я же должен во что Они говорят, сынок, просто нет денег просто. Сори. Или потеряли деньги, и все. Ты можешь хоть там. Чему это говорю? Потому что реальность, она вот такая. Ничего с этим больше сделать не Чему возможно. ты спрашиваешь? Просто, получается, ты поддержал государство. Лучше бы вообще-то ничего не говорил по этому поводу. Что еще я раз? Я понимаю, что... Ну, получается, ты просто поддержал государство, то есть в том, то, что я не поддержал... нет. Нет, старик, я не поддержал государство в том, что ден денег просто нет. А что ты сделаешь? Ты против, против реформы? Нет, сделать-то через... сделать ничего ты не сделаешь. Ну, просто за счет поддерживать. Что значит поддерживать, старик? Вот о чем ты сейчас ну, говоришь. Вот. Ну, Это необходимая мера. Это вынужденные операбельные меры, которые необходимо будет сделать. И все. Это, ты, здесь не, не вопрос поддержки, а здесь здравого смысла. Увы, денег нет. Факт это, остается фактом. Ты можешь сейчас капризничать <связь> и говорить, что это, это пиздец. Это пиздец, но что ты с этим сделаешь? Ты как-то по-другому зешь. Это как повышение цен на бензин или тариф ЖКХ, что ты с этим сделаешь, Что Жил. ты с вот этим? Вот, вот ты сейчас что делаешь? Лежишь на диване, что ты с этим делаешь? Скажи? Вот я, как ты? Как я ты, как я, ты, я, как я ты, отдыхаю после ты... тренировки. Давай, давай, я тебе, давай я тебе задам вопрос. Что лично ты сделал для того, чтобы пенсионная реформа казалась легитимной и адекватной для нашей страны? Лично ты что сделал? Я лично ничего. Ну как это так? Как это ну, так, так Потому ну, вот, что я еще не пенсионер. Вот видите, знаешь, знаешь, в чем вся разница вот, между говорящими людьми и понимающими? Тем, тем что ты просто поддерживаешь ну, хорошие вопросы и ну, участвуешь в нем, так как, так как все об этом говорят. И все. Что, что ты можешь конкретно для этого сделать? Во-первых, -во я гражданин как бы, Беларуси. И что? Ну, И что? Дело в -то, том, что а... Ну а ты не можешь выйти в одиночный пикет? Или ты боишься просто? Не можешь боюсь. выйти в одиночный пикет? Ты в Беларуси где живешь? Скажи, пожалуйста. В Минске. Вот, я предлагаю Есть. тебе выйти просто под президентский палас и растянуть, там сказать, я против пенсионной реформы в Российской Федерации. Мне кажется, хорошая инициатива. Ты молодец. Давай сделаем так. Ну, ты заявишь по крайней мере о том, что твоя позиция на ну, гражданская. Ты нет, так ты, это, это же я у тебя, ты же у меня поинтересовался, ты что что ты я делал, как я оцениваю, нет, подожди, ты же у меня поинтересовался, что я сделал и как я оцениваю пенсионную реформу, теперь я у тебя спрашиваю, а что ты для этого сделал, чтобы высказать свою позицию, просто после тренировки довольны, покушавший, валяешься на диванчике и просто ты, да. ты поддержал пенсионку, ты даже не разобрался в моих словах, что я сказал, понимаешь, и уже сделал свой вывод, и просто запустил это самое... Бред, понимаешь? Я тебе только об этом говорю. А татуировка у тебя на руке прикольная когда ты, когда ты будешь на пенсии, она уже сползет, я думаю, тебе на ладонь. Будет улыбаться. Зачем? Сейчас выжигаю. Зачем? На дереве. На пенсию выжгу. Беларуси какой скажи, пожалуйста, пенсионный возраст выхода на пенсию. Тоже такой же. Похоже. Походу, или ты не ну, знаешь, ты не, если не хочешь. Знаю. Да он не знает, конечно. Нет, он по, просто по верхушкам надергался. Нет, в, нет. Этом, в этом. Ты понимаешь, в чем все дело? В этом вся, вся проблема наша, что мы все вроде вместе понимаем, что это не очень, а копни чуть глубже, мы только на вершках. Пенсионная реформа это плохо. Конечно. Да вообще мне не хочется получать пенсию в нашей стране. Она маленькая. В каком бы возрасте я не вышел на пенсию. Понимаешь? Но давай, давай, я предлагаю сделать как в Америке. Вообще, вариант получения пенсии очень маленький, да? Предлагаю сделать как в Америке, в свободной, в свободной стране. А в Белоруссии супер будет. В Белоруссии, мне кажется, что вас обеспечивают хорошую, достойную достойную жизнь, достойную пенсию. Нет? Ну как, Алло. У меня отец военный, вроде нормально. У меня и отец не тоже не военный. Не, ну тебе нравится? Беларусь все, в... что в Беларуси происходит или нет? Не совсем. Ну так я надо не вставать и делать что я, на сейчас... на я сейчас в Москве живу. А -а -а -а. Я я не живу. Там не вкусно, да? В Беларуси не очень, да? Ну, Беларуси не очень. Не будет, зарабатывать. Меньше можно денег заработать, а так, если бы деньги можно было заработать, то жить, жить было бы хорошо. А, Ты сейчас помню. приехал в Россию, теперь тебе в России не нравится, Не, мне в не нравится, но мне не нравится то, что политики... Что я просто так рассудительно разложил вопрос о повышении пенсионного возраста, да? Попробуй даже доживи еще. Старик, не факт, что мы все доживем еще до этого возраста. Этом. просто так может люди может какие-нибудь митинги вы делали а так уже на натяж много людей подписано они теперь будут думать что вот действительно так адекватно так вы может, попытались что-то сделать ничего Поставить. не сделаешь, старик что что давай давай так конкретно меры давай сейчас вот ты приду предлагаешь меры нам сейчас нужно выплачивать пенсии откуда мы берем деньги не просто пусть во-первых вот, твою информацию туда тропали, туда а Откуда пропали, оттуда и брать. Каким образом? Конечно, Для этого это нужно делится. что, проводить расследование, возбуждение уголовных дел, правильно? Да, да. Ну да, воз... вот. Нужно, необходимо заводить сюда производство, правильно, расследование, путь денег, откуда они были взяты, куда... то есть на это потратится определенное время, да? да. Ну, вот я слышал то, что принесли миллион голосов в ящиках, то есть к какому-то Кремлю или куда, в общем, в день, когда уже написали по поводу этой пенсии, что все официально будет так и так-то, и по, по этой информации просто она вот так проскочила, и ничего не слышно больше. То есть Была она точно достоверна, недостоверна, недостоверна и, по поводу этих... Я вещей. об этом тоже не знаю. Я об этом ничего не знаю вы тоже, понимаете? В общем... Я просто поговорил... Знаешь, как я формировал свое мнение? Я просто поговорил с несколькими людьми, которые имеют понимание в экономике, да, и с молодыми просто, которые там складывают 2 плюс 3. Они мне объяснили просто положение вещей и все. Понимаешь? А к сожалению, вот такое. Нет, положение это понятно, то, что по-другому никак не сделаешь, но... Дело в том, что... Очевидно, что деньги... Давай так скажем, что очевидно, что деньги исчезли. Правильно? Что денег нет просто. Ну, они не нравятся. Необходимо... А? Они не раз исчезали раз? в России. Не так, раз это... исчезали старик, в России. Я в этой стране, старик, я в этой стране живу много-много лет, я все, я все понимаю. Понимаешь? Все прекрасно пон... понятно. Очевидно, что они раз исчезали, не раз, сколько бы они исчезали. Для того, чтобы обеспечить через несколько там, лет выплату пенсии, необходимо сделать вот так, чтобы работающ... возраст работающих людей был больше, к сожалению. Для нас все. Понимаешь? Вот еще. Все. И ты можешь, и ты можешь, что, что хочешь, что хочешь, переживать, не переживать за этого. Я поверь, я меньше всего хочу, чтобы мои родители, вот, э, у меня папа военный, да, он валит первой группой. И, а маму вообще обманули с пенсией, потому что она работала с 14 лет, участия техники. Жили когда в Белоруссии, потом Беларуси развалилась, переезжали. У нее вообще нет пенсии стоит. Ну, у меня тоже вот э, отец ездил. Когда СССР развалилась, мы сами россияне, то есть отец и я в России родился. Просто вот так получилось, что в Беларуси остались. Но ему сейчас пенсию выплачивают все вовремя, вроде даже ну, более-менее такая, она как военно-офицерская. Ну моей маме нет пенсии, вот нет у нее пенсии просто. То есть она, если бы, если бы не я, Ну, Моя Понимаешь, мама не дожила до пенсии, так сказать. Очень же, жал. очень жаль, очень жаль. И Поэтому будем ждать все. и надеяться. Я, я ну, просто в понимании, вот многие пи пишут люди, все, все с и понятно. Вот, ну просто никто не хочет ни с чем разбираться, все хотят быстрых, удобных решений. А их, к сожалению, уже не будет, и невозможно, чтобы они были. Быстрых решений касаемо в этой сфере точно ничего не будет. Мы их не получим никогда, хотя хотелось бы. Я все понял, да, правильно говоришь. Так что вот так. Хочется сто процентов, чтобы мы вообще, знаешь, там, до 40 работали и уходили на пенсию. Это было вообще супер. Надеюсь, что мы доживем до лучшего. Ладно, все, будем заканчивать. Мы подъехали на концерт. Все Когда счастливо. это? Когда нагана будет еще? Пишу, старик, делаю. Пишу, пишу, делаю. Отлично. Потихонечку. Все, счастливо, а, удачи. Такая у нас, такая у нас лютая дискуссия сегодня, да? Мне все, все мы приехали на место концерта, так что все всех обнимаем, всех обнимаем. Тата! А вот. Удачи. Сейчас с Альбертом поболтаем. А вот, да. Вот, Сейчас, What секунду, подожди. Слышно. Слышно? Да, ну ч, как. Я тебя что-то не слышу. Сейчас, секунду. Классика жанра. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Алло, да. Алло, Алло, Алло. все слышу. Да. Шо, Я ты старик, как дела? Нормально, на концерт ехал. Ты в Чекабинске, да? да? Да, он Караман здесь есть. Йо! О, -о, о жулик, здорово, что ты? Дэн, а будь, А вот, а, <сих> а, а, а Свет, включи, Ма А, а, а Майкл мне писал, я не видел, понял? Я только с Геленджика прилетел. Старик, с -с -с. по хорошим, по хорошим, по хорошим точкам чалит. Ну -с -с. да, после Сочи, думал, Геленджик, заеду и прилетел. Братан, не могу до сих пор после Ростова отойти, под большим очень впечатлением вообще от всего. Да, брат. Спасибо тебе, большое. Спасибо, что, тебя... что позвал. Концерт был нереальнейший. Спасибо. Все, все, пошли мы на концерт. Давайте, удачи Я вас, надо, обнял. Все, обнимаем. Брат. Добро. Обнимаем, брат. Давай. Обнимаем, брат. Пока пал, нет. Все, пока. Всех обнял. Всех обнял.